Кроме того, в вашем видеоролике вы можете попросить зрителя что-либо сделать, позвонить вам или записаться на консультацию. Что получается салон дизайнерской мебели начав сотрудничество с агентством видео для бизнеса?